Всем привет, с вами Вадим, мы продолжаем выживать в Space Engineers. Всем приятного просмотра. Друзья, согласно аналитике YouTube, меня сейчас смотрит 73,2% зрителей без подписки на мой канал. Я хочу вас попросить подписаться на канал, если мои видео вам нравятся, и вы смотрите их на регулярной основе. Этим самым вы поможете развитию моего канала. И всем заранее благодарен. Итак. Серия у нас начинается с утра, с восхода солнца и я за кадром потестировал несколько способов как можно перекачать водород с баллонов и получается что если подключиться к этому водородному баллону напрямую, допустим вместо этого же ускорителя, поставить на него сразу коннектор Тогда можно будет его перекачать. Так, метеорит пролетает мимо. Я сейчас срежу эти водородные ускорители. Я не хочу, чтобы водород тратился. Он все равно тратится. Хоть немного, да, уходит. И в этой серии я хочу немножко поразвивать свою базу. Я хочу... Так, не удалось сложить три компонента. Это получается здесь уже все место занято. Да, смотрите, забито все. Так, где-то здесь был контейнер. Итак, получается мне сейчас... Здесь нужно проварить... Давайте базовый очиститель. Я, конечно, руды добывать не буду, но мне базовый очиститель все равно понадобится для переработки руд, которые я смогу купить, либо захватить. Ну и как минимум он мне еще нужен для того, чтобы я мог продвигаться в плане развития. А ну... По идее еще компоненты должны быть здесь все успешно изъято так теперь нужно зарядиться у меня по идее есть по крайней мере должны быть все ресурсы для так как почему у меня здесь ускоритель стоит у меня должны быть все ресурсы для того, чтобы произвести мои инструменты следующего уровня. Этим нужно воспользоваться. Так, давайте произведем это и это. Нет, не, не так. Ну, говорит, что кобальта нету. А должен быть. Так, кобальт у нас есть в виде решеток Вот этих, я сейчас поставлю на разборку Потому что этой болгаркой сейчас будет довольно долго и тяжело пилить всю вот эту конструкцию Все равно пока я смогу построить кораблик, которым буду распиливать В общем этот корабль в основном я разберу вручную, скорее всего так будет так, ставим на производство инструменты. Все остальное пока можно поразбирать. Так, базовый очиститель мы сразу с вами разберем. Так, и пожалуй, что нужно будет сейчас сразу же поставить сборщик. Так, где он у нас тут? Вот. И возникает вопрос, ставить такой сборщик или промышленный. Ну, давайте поставим промышленный. Эээ, ну. Так, коннекторы здесь с двух сторон. И получается, внизу есть еще порты для м -м, модулей. Ставим так. Там в любом случае я буду еще... Срезать вот этот базовый сборщик. Поставлю сюда э, контейнер. Э, в любом случае мне будет... Э, я смогу потом все это дело подключить. Так. Что у нас с инструментами? Болгарочка. Произвелась. Давайте сразу изменим инструменты наши. Личные инструменты. Что, не хочешь? Давай производим. Еще нет. Пластины все, нужны моторы, экраны и очень много компьютеров нужно. Так, забираем вот это. Хм, здесь даже два сварщика есть. Ну, один сварщик тогда я разберу. Остальные сварщики я, наверное, сброшу сюда в, в мою коллекцию. А ну так, их я терять не хочу пистолет тоже сбросим а пистолет не хочет сбрасываться, ну ладно так, у нас еще один известный сигнал появился но он-то мне уже особо не нужен ресурсов у меня на данный момент достаточно так, что у нас там еще можно будет из корабля подобрать хм, экраны Компьютеры. Но это, скорее всего, я уже буду заказывать. Да. Так, сборка. И оно будет себе потихоньку здесь производиться. По факту промышленный сборщик есть. Давайте теперь поставим э, очистительный завод. Наверное, тоже промышленные сделаем. Так, внизу у него ничего интересного нету. И поставим, скорее всего, вот так. Нету компонентов на него. Давайте тогда добавим вручную. Вот такой. Блин, не то. Нужно было его переместить не туда А вот сюда Можно изъять уже Компоненты Так, а что мне? Мне пластина нужна Получается Которых в данный момент у меня нету Давайте хоть какие-то пластины Заберем, они здесь должны быть И пожалуй я этот очистительный завод уже поставлю за кадром потому что здесь ничего особо веселого нету интересного смотреть на то как он проваривается так кстати давайте поставим же остальные инструменты вот так и когда уже я дострою все эти машины я к вам уже тогда вернусь уже все проварено вот что осталось от корабля я практически срезал гироскоп смотрите здесь в общем 600 стальных пластин это очень быстро помогло мне проварить вот этот вот промышленный очиститель теперь вместо вот этого вот базового ассемблера я его срежу я хочу сюда поставить контейнер и этим самым я по конвейерной части соединю вот этих э, две машины. Давайте сразу наметим контейнер. Вот так. Ну, смотрите, и контейнер, на него ресурсы тоже хватило. Мне вот интересно, хватит... Э, даже не так. Какие мне ресурсы нужны для инструментов второго уровня? Эй, серебряный слиток. Ну, серебра здесь нету. К сожалению, ни реактора, ничего. Давайте зарядимся. Так, опять оповещение о метеоритном дожде прошло. Где он у нас там проходит? Да, было бы неплохо уже поставить турельку, но с патронами сейчас совсем напряг. Метеорит меня обошел, что, конечно, меня радует. Так. Вот патроны выпали. Патроны я загружу, пожалуй, вот в этот корабль. Да, кстати, нужно проварить коннектор. Нужны компьютеры Здесь у нас есть компьютеры Так, теперь с помощью этого корабля Я спокойно смогу захвачивать Какие-то э, Машины Да, это я уже забрать не смогу И вот У меня уже есть Контейнер что я сейчас хочу? Я хочу провести конвейерную сеть и здесь где-то по земле, вывести куда-то в сторону, поставить промышленный водородный баллон. И еще я хочу перекачать весь водород с вот этого корабля. Как перекачивать? Я уже говорил, что нужно подключиться к этому водородному баллону сразу напрямую. Тогда перекачка будет работать очень хорошо и это можно сделать либо вытянуть поршень я не думаю что это нормальный подход либо же построить какой-то автомобиль какую-то машину я буду пока машины строить ну, все равно я больше ничего построить не смогу без использования водорода и возить туда-сюда пока я и это все не перекачаю чтобы это сделать, мне нужно здесь построить конвейер. Так, вот он. Так, на конвейер у нас должны практически все ресурсы быть. Малых трубок не хватает. Так, малые трубки могут быть здесь в конвей. в контейнере. Хм, смотрите, к нему я уже доступа не имею. Или это был не тот контейнер. Да вот и есть немножко маленьких труб. Хм, странно как-то это все работает. Давай. Конвейер есть. Сейчас я здесь хочу использовать мод, не модовские, а трубы из дополнений. Вот эти круглые. Так, конвейер пока только будет квадратным там. Конвейерная труба. Итак, я ее выведу либо на эту сторону, либо на эту. Я не хочу, чтобы эта моя постройка росла в высоту и закрывала солнце для этих вот солнечных панелей и нужно будет посчитать какое расстояние мне нужно провести я думаю где-то сюда чтобы провести все вот эти трубы давайте попробуем наметить это все дело значит у нас будет конвейерная труба здесь я наверное возьму бур чтобы пробурить ну, не скважину, а как правильно сказать траншею так, личные инструменты пробурим траншею пожалуй в эту сторону давай под трубой поставим еще одну трубу И, скорее всего, к этой трубе мы уже будем ставить круглый коннектор. Смотрите, у нас здесь даже есть уран. А, это из э, метеоритов, я понял. Насколько я ведь, я знаю, что урана залежи здесь на, план на спутниках и на планетах нету, только на астероидах. Так, и получается здесь я хочу поставить уже круглый коннектор. Почему ты не хочешь ставиться? Стальная... А, я не то ставлю. Ну. Конверная труба промышленный сортировщик, у меня есть конвейерная труба пересечения вот такой вот и конвейерная труба крест, я наверное поставлю крест и нужно будет посмотреть сколько мне придется поставить труб. так здесь обычная конвейерная труба давайте я все это дело намечу, пробурю и потом к вам вернусь Выглядеть эта система пока что будет как-то вот так, потом я здесь чем-то скорее всего перекрою. И давайте сразу поставим промышленный водородный баллон. Так вот, кислородный бак. Хм. Опять стальная пластина нужна. Ладно у меня есть немножко так ну, в целом я так думаю что смотреться оно будет более менее нормально потом здесь на вот этом вот конверном выходе можно будет поставить пулемет у меня была такая идея чтобы поставить их по периметру там по углам 4 штуки чтобы можно было собрать приличное количество водорода и сейчас я все это дело также за кадром начну проваривать все постройки у меня уже проварены вот так это все выглядит пришлось там немножко еще углубиться чтобы подобраться к этому переходнику и в целом здесь уже все должно работать теперь я наверное так, можно было бы поставить переходник еще где-то тут, чтобы поставить коннектор. Наверное, этим я займусь за кадром. Значит, тут я поставлю еще один конвейер, поставлю коннектор. И сейчас я начну строительство машины, с помощью которой я перевезу весь водород с этого баллона. И смогу его перекачать уже в наш промышленный большой водородный баллон. И поставим резервное, скажем так, энергопитание. Скорее всего, попробую сюда проварить водородный движок, чтобы он смог меня заправлять. Потому что нужно будет, кстати, посмотреть, что там по стоимости уран у нас имеет. Руду обрабатывать я уже смогу. И скорее всего, он будет весьма дорогой. Давайте я сейчас набросаю основу машины и потом к вам вернусь. Когда я распилил кораблик, он вот наклонился на эту сторону. В целом это было бы хорошо, но сейчас, когда я срежу вот этот вот коннектор, чтобы поставить его на ту сторону, к сожалению, тогда кораблик упадет полностью на пузо и займет невыгодное для меня положение. Потому я сейчас планирую под него поставить какой-то блок, чтобы он уперся на него. Как-то вот так. Ну, давайте его и проварим для лучшей надежности. Срежем коннектор. Так, корабль упал на этот блок. Замечательно. Так, и этот коннектор э, поставим сюда. Э, вот так. Кораблик все равно. Э, моя машина все равно не сможет сюда к нему подобраться. Там я планирую блоки поставить под э, заднюю часть. Машинка вряд ли коннектором сможет сюда дотянуться. Я сюда планирую некоторые блоки подставить. И вот, как выглядит моя машина Здесь одна кабина, один аккумулятор, три баллона, колеса, камера, коннектор ну, В целом, больше ничего нету э, Вроде бы у меня стальные пластины должны быть Кстати, доступ уже можно и сюда получить Давайте попробуем выкачать отсюда воздух Так, блоки Давайте я сейчас водородные баллоны объединю в группу. Вот так. Их я спрячу. Батарея. Ну и колеса пускай будут. Вот так. Их давайте тоже спрячем камера, копит, коннектор значит колеса пока не трогаем баллоны, накопитель переключатель что у меня тут, камера у нас будет на обзор зарядимся кстати от этой машинки так, зарядка ну не машины а корабля вот для чего я ставил в группу колеса, чтобы можно было изменить мощность давайте поставим мощность ну, на 10% и высоту подвески, чтобы можно было изменить давайте это и сделаем значит на семерке у нас будет тренер лимит скорости поворота мощность увеличить высоту подвески так сначала уменьшим потом на шестерку увеличим так трение лимит перехват так увеличить высоту подвески хм. А ну посмотрим. Да, вот мы можем спуститься спокойно и также подняться. Правда придется немножко кликать. В целом можно было бы написать скрипт, который помогал бы регулировать. Так, давайте подъедем на заднюю часть. Было бы кстати еще и неплохо э -э Поставить бы фонари Стоп Вот так выровняемся Как сможем Сейчас попробуем поднять подвеску Если все же хватит высоты Тогда нормально. Иначе придется подставлять еще какие-то блоки. Так, всем Это мы увеличиваем. Хм. Я, конечно, не этого эффекта ожидал. Но да ладно. Так, водород пошел заполняться. Кстати, смотрите. Здесь вот, если срезать вот этот маяк можно будет с помощью труб подключить кислородный бак и через этот же коннектор я надеюсь можно было бы попробовать скачать если бы разрешил скажем водородный бак и с этой стороны еще один есть кислородный бак который можно было бы подключить и я это за кадром пока буду перевозить водород приварю сюда трубы да, кстати, давайте зарядим немножко еще машину. Нужно будет, кстати, еще вот этот корабль поставить на зарядку. У него на 10 минут осталось так. электричество. Ну, это я пока поставлю вот сюда. А ну... Давайте его припаркуем. Хорошо, здесь он заправляется. Так, батарея. Ну, тогда я объединю в группу батареи, поставлю там переключатель, буду таскать водород. И когда это все произойдет, тогда с вами встретимся. Водород я уже весь перетаскал, поставил машину на зарядку. Ну, это судно я тоже пока убрал, на зарядку я поставлю немножко попозже. Итак, там еще есть два баллона с кислородом давайте попробуем проварить одну трубу посмотреть сможет ли кислород переходить через водородный бак так вот у нас изогнутая труба есть четыре малых трубки не хватает так все есть если будет проходить Тогда это очень хорошо. Провариваем все это дело. Кстати, да, нужно еще какой-то кислородный баллон. Я думаю, для начала их поставить только две штуки. Потом при необходимости это число можно увеличить. Промышленный кислородный бак. Маленький. 5-10 малых трубок. Давайте и еще 10 закажем. Так, есть. И еще один баллон. Так, есть. Я думаю, что можно их поставить сбоку. Вот так симметрично вот так чтобы хотя бы одним конвейерным выходом малым касались вот так значит два кислородных баллона так значит давайте проверим у баллонов наших водородных все ли отключено. Так, коннектор. Накопитель выключен. Давайте переименуем не водород, а газы или даже баллоны. Там в целом без разницы. Ну, водород удалим. Баллоны я хочу еще два кислородных бака добавить. И давайте э, включим новую группу. Колеса-баллоны. Так, накопитель приключения. Давайте посмотрим, что там. Да, перекачивается. Это очень хорошо. Что у нас здесь по баллонам? Так, 70%. 80%. Ну, можно считать, что один баллон оно перекачало. На 100% два баллона. Итак, теперь нужно один баллон, наверное, установить. И я хочу сверху этого водородного баллона. И перекачивать в него. А сверху вот этого водородного баллона в целом можно будет даже уже поставить... Турельку Немножко патронов есть Так Вот так Турельку можно поставить Надеюсь она будет справляться со своей работой Ставим все это на Производство